Американские ученые, среди которых Нобелевский лауреат, призвали президента Джо Байдена отказаться от права первого ядерного удара. Молодцы, это разумно. Но авторы коллективного письма пошли дальше. Они считают, что пора ограничить единоличное право президента США на красную кнопку. И вот это уже неожиданно. Получается, главному спасителю от российской агрессии, о которой столько трубили перед встречей Байдена с Путиным, не доверяют. И ладно бы только ученые, хоть и с Нобелевским лауреатом. Похоже, Байдена на родине все разлюбили. Наш Сапкор в Америке Георгий Алисашвили пытался понять, почему. Страшный сон любого американского президента. Потеря поддержки в своей же партии, похоже, сбывается для Джо Байдена. В эфире CNN уже обсуждают, не пора ли демократам дистанцироваться от хозяина Белого дома. Байден в очень плохой ситуации, как и вся Америка. Есть очень важный вопрос, который должны задать себе в демократической партии. Будет ли еще хуже? Если да, то насколько хуже? Динамика «Так себе Байден» продолжает чудить, выступая перед студентами, в которой уже раз назвал Камалу Харрис главой государства. Президент Харрис. Президент Харрис гордится Гарвардским университетом. А вручая высшую военную награду в американской армии, медаль почета, верховный главнокомандующий не смог вспомнить должность министра обороны. The, the Министра, министра, министра Еще один рупорт демократов. Нью-Йорк Таймс прямо сейчас требует гарантии не выдвижения Байдена на второй срок. Что же делать президенту? Он как можно скорее должен заявить, что не будет выдвигаться на второй срок. Хотя Байден уже публично заявил как раз обратное. Он хочет избраться еще раз. А вот вице-президент Харрис говорит ей, американский лидер ничего подобного не сообщал. Неразбериха такая, что редчайший случай республиканский канал Fox News одобрительно цитирует в эфире демократический Wall Street Journal. Президент стар, его суждения сомнительны, а Харрис, кажется, не справляется. У нас что, еще три года так будет? И чужие, и свои хором критикуют. Вашингтонскую верхушку, а тут еще похожее, между первым и вторым лицом черная кошка пробежала. На благотворительном мероприятии Байден и Харрис за полчаса не сказали друг другу ни слова. Вице-президент будто бы специально встала подальше, так что первой леди даже пришлось подозвать ее, чтобы американские лидеры на протокольные съемки попали в один кадр. Подойди, Камала. Уже иду. Но когда Харрис подошла, Байден демонстративно отвернулся. Обоюдная напряженность и разочарованность усиливаются между вице-президентом Камалой Харрис и Белым домом. Люди из окружения Харрис атакуют Байдена через утечки в прессу. Бывший помощник Камалы Харрис на условиях анонимности рассказал CNN, что ее сотрудники верят, что при Байдене в Белом доме сидят расисты. Только этого Белому дому и не хватало. Рейтинги американского лидера уходят в пике. Случись выборы сегодня, он бы не победил. Как сообщает CNN, рейтинг одобрения политики Байдена всего 36%. Это ниже, чем худший показатель Трампа и уже не так далеко от абсолютного антирекорда Буша-младшего. Две трети американцев, как и большинство демократов, не хотят, чтобы Джо Байден снова баллотировался в президенты. Байден всего 11 месяцев как президент, а американцы уже хотят, чтобы он ушел. Такого в нашей истории еще не было. Народный гнев прорывается в неожиданных местах. Вот репортер NBC поздравляет победителя гонок Брэндона Брауна. А болельщики, вместо того, чтобы праздновать успех кумира, проклинают президента. Журналистке пришлось выкручиваться. Брэндон, вы сказали, что слышали, как зрители скандировали. Пошел ты, Джо Байден! Они кричали вперед, Брэндон! Пошел ты, Джо Байден! Без этого призыва перевертыша теперь ни один республиканский митинг не обходится. Вперед, Вперед Брэндон! Вперед, Брэндон! Вперед, Брэндон! Вперед, Брэндон! Байден заявил, за него примерно столько же американцев, сколько поддерживали президентов Клинтона и Обаму. Это, мягко говоря, не так. Рейтинги Байдена ниже. Но главная проблема. От американского лидера начинают отворачиваться союзники и в самой Америке, и за ее пределами. Комментатор CNN, который в день оглашения результатов выборов рыдал от счастья... Это облегчение для всех, кто страдал. Через год признал, слезы были пролиты напрасно. Думаю, медовый месяц уже закончился. Прямо сейчас демократическая партия балансирует на краю обрыва. Мы не видим, чтобы Джо Байден проявлял то самое лидерство, которого от него так ждали люди. Пришедшие к власти как гуру дипломатии, Байден потерял рычаги влияния на Саудовскую Аравию. Та отказалась увеличивать добычу нефти, чего штаты очень просили. Испортил отношения с Канадой, перекрыв ее нефтегазовую трубу через Мичиган. Мириться с Францией, которая из-за нового союза, США, Британии и Австралии лишилась крупного контракта на строительство подлодок, отправили Камалу Харрис. А та в Париже, видимо, чтобы разрядить обстановку, к недоумению собеседников вдруг начала пародировать французский акцент. И если раньше шутки Харрис казались, скажем, излишне эксцентричными... Freddy, you know. Мой дядя Фредди посмотрел на пустую коляску и спросил, Kamala? Где Kamala? То теперь очевидно, вице-президент пытается засмеять любую проблему, которую не может решить. Ее называли будущей преемницей, но рейтинги Харрис еще ниже, чем у Байдена. 28% она худший вице-президент в истории. Многие считают, что в Белом доме ей специально поручают заведомо проигрышные дела, чтобы перенести негатив с первого лица на второе. The... Харрис это страховка, благодаря которой Байден держится в в Белом доме. Кто теперь возражает против Байдена? Ведь если не он, то президентом будет она. На скамейке запасных у демократов пусто. Настолько, что всерьез обсуждается, не помешает ли титул герцогини Сассекской, чтобы баллотироваться в президента США Меган Маркл. Даже Нэнси Пелоси, которая 32 года в Конгрессе, по словам коллег, засобиралась на пенсию. И тут тоже скандал. Говорят, из Вашингтона она переедет не в демократическую Калифорнию, а в республиканскую Флориду. На прошлой неделе Нэнси Пелоси летала в Южную Флориду, чтобы присмотреть себе дом. Я летела с ней в одном самолете. Она хочет уйти на пенсию, чтобы платить низкие налоги, ходить без маски и наслаждаться республиканской свободой. До важнейших выборов в Конгресс меньше года и Партия всерьез рискует потерять лидерство в обеих палатах. Если это случится, Джо Байден превратится в хромую утку за два года до конца своего срока. Но самое страшное для демократов даже не это. Председатель Палаты представителей Конгресса третье лицо в государстве. И чем ближе выборы, тем больше к этой должности присматривается Дональд Трамп. Георгия Лесашвили, Максим Катаев, Сергей Чевелла, Первый канал, США.